Сегодня ко мне придут мои друзья. И я бы хотела их угостить твоей вкусной, вкусной пиццей. Сыром. С сыром. Сыром? О, мама Мия, мне срочно нужно отправляться на ферму. Ведь сыр у меня закончился. О, Джузеппер, что-то ты сегодня рановато. Ой, Петру, мне сегодня на вечер нужно очень-очень много сыра. Тогда чего же мы ждем? Отправляйся за мной. О нет, что же я наделал? О нет, походу сыра сегодня не будет. мне теперь дело. Как же я их всех соберу? Не волнуйся, если ты попал в беду, только свистни. Щенячий патруль тут как тут. Щенячий патруль, щенячий патруль, на ферме у Петру разбежались животные. Срочно нужна помощь. Щенячий патруль, Щенячий патруль. На моей ферме разбежались все животные. Пожалуйста, помогите мне их вернуть на ферму. Мы непременно вам поможем. Пока. Фу, ну вот, еще только лошадка моя одна осталась. Спасибо вам, щенячий патруль. Вы меня выручили. Это точно. И меня тоже. Теперь я могу сделать очень много пиццы с сыром для Мии. Кстати, ребята, приходите. Еще и вас угощу. Обязательно приезжайте.